Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский, и сегодня я расскажу об о особенностях реализации операции вставки и удаления строк из таблицы базы данных с использованием стандартного библиотечного класса QSQL Table Model. Данный класс мы рассматривали в одном из предыдущих видео, поэтому я, собственно, использовал примеры из того самого видео. И, если вы помните, здесь, собственно, отображалась в табличном представлении отображалась таблица из базы данных, данные, которые мы могли редактировать. В зависимости от стратегии кэширования, данные изменения либо сразу попадали в базу данных, либо при вызове метода submit явным. Ну вот я добавил еще три кнопки. Одна это select table, которая вызывает метод select. Для перезаполнения модели данными из таблицы. Кнопка add row, собственно, добавить строку и кнопка «Delete row» — удалить строку. Хорошо, давайте перейдем сразу к написанию слотов нажатие на, эту, на эти кнопки. Итак, я пишу слот, нажатие на кнопку «Reselect table». Ну, тут все предельно просто. Просто вызываем метод «select». Кнопка «Add row» я пишу слот. Uh, здесь у нас несколько uh, сложнее. Давайте сразу же результаты uh, операций выводить в консоль, чтобы было понятнее. Inserting row. И далее результат. Uh, в классе QSQLTableModel, как и во всех классах унаследованных от QAbstractTableModel, есть метод. Uh, insert row, в котором мы должны передать индекс вставляемой строки. Если мы хотим добавить uh, не в середину таблицы, а в конец, то мы должны указать uh, следующий, uh, индекс, следующий после последнего элемента. Uh, это можно сделать через метод rowECount. Если мы помним. Индексация начинается с нуля, поэтому элемента rowCount не существует. Есть только элемент rowCount-1. Теперь давайте напишем слот для создания для удаления строки. Здесь чуть посложнее, потому что мы должны сначала понять, какую строку мы хотим удалить. Поэтому я сначала пишу selected row и я хочу э, удалять выделенную строку. Выделенную строку номер индекс выделенной строки я могу получить из метод представления табличного current index и дальше row нас интересует только индекс э, строки. И далее, если selected row больше либо равно нуля то, что может быть в случае, если что индекс будет равен минус единицы, если, например, не выделен ни одной строки. В этом случае я пишу опять-таки QDebug deleting. deleting row. И как результат опять-таки вызываю стандартный метод remove row и в качестве аргумента передаю индекс выделенной строки. Если же ни одна строчка не выделена, то я просто пишу в консоль no row selected. Отлично, можно запускать. Итак, я запускаю. Давайте попробуем добавить строчку. Вот она добавилась. Пока, смотрите, у нее нет незаполненной ID, что является э, обязательным, поскольку ID это у нас Primary Key, первичный ключ, который э, обязателен к заполнению. И, собственно, никаких значений пока не заполнены. Я заполняю значение поля Title. Пока ничего не происходит, потому что у нас стратегии кэширования не онманивал submit мы обязательно должны нажать вызвать метод submit ну, посредством этой кнопки я нажимаю submit и мы видим что действительно мы получили значение поля id первичного ключа а получили мы его поскольку в субд mysql который мы сейчас подключились вот мы видели, добавилась строчка. У э, колонки есть свойство, которое называется автоинкремент, которое позволяет автоматически заполнять э, идентификатор новым значением, увеличивая его на единицу для каждой новой строки. Хорошо. Теперь давайте попробуем удалить строку. Я нажимаю удалить строка пока никуда не исчезла однако нам пометилось как э, строка на удаление и когда я нажму submit вызову метод submit строка исчезнет но ну, если мы помним то э, если вы помните то э, при стратегии к решению при вызове метода э, submit вызывается также и метод э, select что в общем не очень хорошо и второй момент, который я хотел бы отметить, чего плохого? Ну, во-первых, это то, что мы можем иметь дело с большим количеством данных, и ради удаления одной строчки запрашивать данные из всей таблицы не очень разумно. Мы можем иметь следующую проблему. Вот смотрите, здесь комбо-бокс, который использует данные модели в качестве списка допустимых значений для комбобокса. Вот я выбрал колонку title и допустим, смотрите, у меня я выбрал значение uh, tomatoes. Я добавил строчку, заполнил ее, сохранил. Теперь я ее удаляю. Для того, чтобы строчка исчезла, я должен вызвать метод select. Если я его вызываю Видите, значение Combo бокса выбранное, оно сбросилось. Ну, скорее, конечно, это недоработка комбо-бокса, но вот, тем не менее, вот такая вот неприятность. Хорошо. В данном случае у нас колонка ID имеет свойство автоинкремент. Но есть с OBD, где такой функции нету. В частности, subd-firebird, или Oracle. Ну, давайте я подключусь теперь к subd-firebird. И мы посмотрим, как нам действовать в этом случае. Ну, я сразу же запускаю пример. и ну, удаление строки. Вот здесь строка такая некрасивая. Я ее удалю. Все так же, как и в случае с MySQL. Я нажимаю Submit, да? Строчка исчезает. А, однако, в случае, если я захочу добавить строчку, пока тоже все точно так же. Но когда я нажму Submit, у меня ничего не получится. И мы смотрим, что на самом деле происходило, какой запрос к базе данных. А, э, модель попыталась вставить строчку, не указав э, первич... значение первичного ключа. Естественно, это не удалось, поэтому э, строчка так и не вставилась. Э, что же мы можем с этим поделать? Э, в в которых нету авторинкрементных полей есть э, такие объекты как генераторы или последовательности в случае вот Oracle что это такое? это некий объект который позволяет получать последовательность целых чисел э, увеличивая опять таки значение предыдущего э, предыдущее значение на какое-то фиксированное э, число и вот в данном случае текущее число вот этого генератора 56. Если я хочу получить следующее значение, я должен написать SQL-запрос следующего вида. Select GenId. И в качестве аргумента я должен указать имя э, этого генератора. GenProducts. Вот оно. И вторым аргументом число, на которое я хочу увеличить предыдущее значение. То есть, если я оставлю единицу, следующее значение будет 57. Если я ставлю 0, то я просто узнаю текущее значение. Ну, я должен написать также from и обратиться к некой псевдо-таблице. RDB-пациенты-дата-бейс. И вот смотрите, 57 я получил следующее значение. Хорошо, что же мы должны сделать мы? Мы должны перед тем, как... Э, я, когда я вызову submit, да, э, мы должны подменить вот это вот пустое значение в поле ID, подменить значением из генератора. То есть где-то вызвать еще э, до вставки, вызвать э, вот этот вот запрос и подставить значение в поле ID. Ну, как это сделать в классе QSQL Tribune? можно посмотреть. Есть несколько сигналов, которые как раз позволяют менять значение записи, значение полей, перед различными операциями. Ну, вот Prime Insert перед операцией вставки. Здесь два метода, два сигнала, запускаемые перед вставкой. Ну вот, в документации рекомендуется инициализировать вставляемую строку значениями по умолчанию с использованием вот этого сигнала. Ну также сигналы перед обновлением данных и перед удалением строки. Хорошо, я копирую сигнатуру сигнала для того чтобы мне проще было создать слот я назову его on prime insert и пишу его реализацию сейчас мы должны совершить запрос к базе данных с объект sql query но можно было бы традиционным способом создать объект SQL Query, запрос и так далее. Но мы можем использовать метод класса QSQL Database. Для простых запросов можно использовать метод EXEC, в котором мы просто передаем в качестве аргумента запрос, SQL Запрос. И в качестве результата получаем сразу QSQL Query с результатом запроса. Итак, я копирую запрос для получения следующего номера генератора. Дальше я проверяю, что какие-то данные вообще получены. Если они получены, то я обращаюсь к объекту Record, который мне Uh, Пришел uh, с сигналом. И изменяю значение поля uh, ID через метод setValue. Я указываю название поля и значение. Значение я беру из результата запроса. Uh, также вот важный момент, что необходимо вызвать еще рекорд метод setGenerated чтобы э, обозначить этот факт, что мы изменили значение этого поля. В противном случае он не войдёт, э, это поле не войдет в э, запрос insert вставки э, новой строки. Итак, я устанавливаю атрибут generated в true. И, э, в принципе, осталось только связать сигнал Prime insert со слотом on prime insert делаем это как обычно в конструкторе главной формы connect uh, сигнал испускает модель сигнал uh, prime insert понимает сигнал слот то мы только что написали. On Prime Insert. Uh, Все. Можно запускать. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Итак, я вставляю на выстроку, и мы видим, сразу мы получили следующее значение генератора. И более того... Не, пока еще ничего. Но как только я здесь поправлю и нажму submit мы сохранили э, новую строчку с вот этим самым ID сгенерированным э, ну, с удалением в данном случае все то же самое что э, в subd э, MySQL и вот как мы видим происходит запрос селекта, о котором я говорил. А, ну, давайте посмотрим, что у нас происходит при других стратегиях кэширования. например, on change, то есть автоматическое сохранение изменений при изменении выделенной строки, то есть если мы… вот видите, я поменял строку, на самом деле уже сохранилось. Вот эта новая строчка с ID. Ну, ничего страшного, на самом деле, тут нету. Если опять меняю строчку, сохраняется э, другое изменение. Э, в случае же удаления, немножко по-другому это выглядит и считает все значения. Кстати, э, как, после того, как строка пометилась на удалении, я не могу в ней ничего редактировать, что, в общем, логично, но, тем не менее, мне кажется, это не очень, не очень понятно, не очень интуитивно. Если таких строк будет много, они будут загромождать, занимать место в таблице. Не очень понятно, что будет в случае фильтрации или сортировки. Но вот тем не менее так работает данный класс. Я вынужден вызвать метод select для того, чтобы исчезла вот эта вот полуудаленная строка. Хорошо, и вот на последок я хотел бы показать еще один класс. До этого мы имели дело с классом QSqlTableModel, Но не будем забывать, что у нас реляционные базы данных. Это значит, что таблицы в них имеют связаны, могут быть связаны, по крайней мере. И в частности, вот эта странная Колонка компания ID, которая вот как-то ни к силу, не к городу, на самом деле это и есть привязка таблицы Products к таблице Companies. То есть вместо того, чтобы указывать сразу же здесь э, свойство компании, которая произвела данный товар, мы просто ссылаемся на данную компанию, а сам справочник компании хранится в отдельной таблице. Э, связь происходит у нас по э, первичному ключу в таблице Companies и э, по полю Company ID. Для того, чтобы э, связать эти таблицы, можно записать э, запрос следующего вида select from products Дальше пишем left join Присоединяем вторую таблицу left join Таблица Companies. Далее мы должны указать, по каким полям они связаны. В таблице Product это поле CompanyID. В таблице Companies это поле ID. <coughs> Посмотрим, что у нас в результате. В результате, во-первых, все то, что возвращал нам просто Select. По таблице uh, products ну и также мы видим что соответствующие uh, поля в таблице компании тоже здесь отражены uh, ну давайте сразу посмотрим существует разные способы соединения таблиц и в частности вот я показал один left join давайте для примера чтобы было нагляднее сейчас запущу Добавлю строчку, в которой я не заполню э, поле внешнего ключа. То есть вот идентификатор компании я сохраняю и давайте я еще раз запущу и здесь у нас есть эта строчка. В случае, если мы будем использовать конструкцию InnerJoin э, строчки, в которых у нас не заполнено э, поле внешнего ключа не будет отображаться как мы видим хорошо теперь вернемся в qt и вместо класса qsql мы используем qsql relational я заменяю класс модели И в конструкты. И теперь необходимо также указать, собственно, связь таблиц. Делать с этим методом set relation. Первым аргументом идет индекс колонки, по которой я связываю. Использую метод. Index, чтобы по имени получить индекс колонки. Uh, имя uh, company id. Здесь я создаю qsql relation. И здесь в качестве аргументов конструктора мы видим первое это имя uh, таблицы, с которой мы связываем. Это инде, э, колонка э, в таблице, с которой мы связываем, то есть э, традиционно это идентификатор, это первичный ключ, да, и третья колонка, которую мы хотим отображать. Хорошо, Итак, так я пишу, companies, имя таблицы поле, по которому происходит связь id и поле, которое мы хотим отображать name. Отлично. Причем тут важно, чтобы э, метод setRelation вызывался после метода setTable, но до метода select. Так, давайте И мы видим, что действительно вместо вот этого id у нас здесь э, собственно название компании но проблема в том что вот редактировать это не очень удобно потому что э, не очень понятно что сюда надо вводить э, если я введу непонятно что оно не сохранится удобно было бы если здесь э, э, в качестве редактора был бы комбо бокс в котором я мог просто выбрать из списка допустимых значений но это можно реализовать через делегат представления. для этого надо Uh, а уже у меня здесь подключен называется класс qsql relational delegate и в принципе не так важно где я устанавливаю представление табличное представление через метод set item item delegate устанавливаю тот самый qsql relation delegate в качестве родителя указываю само представление и давайте посмотрим что получится и мы видим что действительно здесь мы выбираем из списка Единственная проблема, что смотрите, если я перейду сюда, то мы получаем здесь тот самый компания ID вместо названия компании. Эта проблема связана с тем, что просто класс QSQL Relational TableModu, он корректно работает только со стратегией кэширования On.Neal.Submit. Вот такое вот ограничение если я сейчас запущу, то таких проблем у меня не возникнет, как мы видим. Но не надо забывать, что, такое, что а, для сохранения изменений нам придется вызвать метод submit, который вызовет в свою очередь метод select. Опять же, чего нам не очень бы хотелось, и сбросит вот это значение. И второй момент. Давайте посмотрим, что у нас здесь в таблице. В таблице Products. Ага, у нас. Если мы помним, что здесь у нас 4 на самом деле строки. А здесь отображается только 3. Происходит это потому, что по умолчанию связывание таблиц. Uh, классом qscale Relational -table module uh, использует как раз связывание uh, InnerJoin. И для этого мы, для того, чтобы он использовал LeftJoin, мы должны это указать явно. Через метод setJoinMode. И здесь qscale relational. Model. и константа left join. В этом случае отображаются строки и те, у которых не заполнен э, значение внешнего ключа. Ну что ж, на сегодня все. Спасибо. До свидания.